Всем привет! Вы на канале SEO Quick, и в этом видео я отвечу на вопросы наших подписчиков и запишу ролик, в котором расскажу, в чем продвижение в Яндекс отличается от продвижения в Google. Так ты же уже записывал на эту тему ролик. Точно. Точно, я уже записывал вот именно вот этот ролик, ссылочка на него в описании. Но с того времени прошло уже действительно много времени, что изменилось. На что нужно обратить внимание, я сделаю некий обзор новостей Яндекса и скажу, в чем до сих пор продвижение в Яндекс отличается от продвижения в Google. Это будет часть 2 нашего ролика. Да, мы знаем, что Яндекс кардинально отличается от Google. Функциональные отличия идут и в методах распознания микроразметки, но ну и самое главное, конечно же, в самом подходе обновления поисковой базы. Если Google это делает практически непрерывно, то Яндекс выкладывает этот апдейт порциями. И Google прекрасно понимает JavaScript и рендерит вашу страницу, реально визуально ее изучая и учитывая ссылки скриптовые то, как говорится, Яндекс это делать не умеет вот. и, конечно же, информацию Google воспринимает с множества других сервисов, которые с ним аффилированы тот же Аналитика, сам браузер Chrome, YouTube, Android, операционная система получает гораздо больше статистики а у Яндекса свои источники получения информации. Это Яндекс Метрика, Яндекс Сервисы, Яндекс Браузер. И, конечно же, они отличаются, и сборы данных аналитических отличаются, и это будет влиять на поисковую выдачу и об этом уже говорил Дмитрий Севальнев в своем ролике, ролик классный советую сходить посмотреть он очень детально разобрал отличия именно функциональные, но я хочу именно уделить внимание в этом ролике не пытаться повторить его ролик, а дополнить информацией то, что Дима возможно не рассказал и кое-какие моменты, которые появились сейчас в Яндекс.Вебмастере, о которых вы возможно не знаете Какие же фишки из ролика Дмитрия Севальнева я рекомендую вам извлечь? в первую очередь это то что поведенческие факторы кликабельные вид рвут действительно топы сайты у которых высокая кликабельность в поиске в яндексе имеет первостепенное значение и это действительно факт и у Google на самом деле я тоже не буду спорить здесь в этом тоже есть сходство брайан дин говорил прямую зависимость между ctr и позицией, но у Яндекса с этим вопросом, как говорится, есть и вторая причина, которая может повлиять. Это, конечно же, поведенческий фактор. А поведенческий фактор имеет колоссальный до сих пор эффект и накрутка PF, то, что, с чем Яндекс до сих пор не умеет бороться. Второй момент, это, конечно же, оптимизация так называемой текста и отдельных зон вашего документа. Вот. Вы должны учитывать, очень важно, вхождение ключевых слов в тайтл, то есть первое ключевое слово должно быть однозначно в title, в h1, обязательно нужно прописывать регион для коммерческих сайтов, желательно в title либо в description обязательно учитывать регион и в контенте это тоже должно встречаться. И очень важно у ВЧ запросов, ВЧ это все что выше нескольких сотен а оно должно идти в точном вхождении, причем несколько сотен для ВЧ имеется в виду в точном соответствии. Если же запросы являются средне- и низкочастотными, точное вхождение наоборот мы не рекомендуем. Ну и, конечно же, Яндекс хорошо понимает русскоязычный сегмент. Русский язык для него родной, в отличие от английского для Гугла. И он прекрасно понимает э, значение разных слов и аббревиатур. Со словариком у Яндекса все хорошо, и он хорошо понимает именно русскоязычный запрос. Гугл не отстает и сейчас хорошо догоняет русскоязычный сегмент, но я говорю, что у Яндекса его понимает все равно гораздо лучше. Ну и, конечно же, не стоит забывать, что Яндекс регулярно следит за текстами, следит за э, переоптимизацией и, конечно же, постоянно за... уделяет этому огромное внимание. В то время как Google вам не сообщит о том, что он проводил какие-то текстовые пессимизации вашего ресурса или тому подобное. И, конечно же, кладезь всей информации, которую мы можем извлечь, это, конечно же, Яндекс.Вебмастер, в котором можно увидеть все, что внедряет сейчас Яндекс в поисковой выдаче. В первую очередь, кое-что изменилось для именно интернет-магазинов. Теперь э, Яндекс четко разделяет интернет-магазины и контентные сайты. И интернет-магазинов кое-что изменилось в подаче информации. То есть если для интернет-магазинов теперь нужно делать отдельные турбостраницы, для товаров также нужно делать отдельные турбостраницы, для контента, который располагается на нашем сайте. Об этом он сообщил непосредственно на блоге Яндекса для веб-мастеров. Новые опции для управления удобного управления и легкого дизайна Раздельное управление контентными сайтами и, конечно же, магазинами. Теперь появились разделы турбостраницы для контентных сайтов и турбостраницы для интернет-магазинов. Если мы зайдем непосредственно в Яндекс.Мастер, мы увидим такие разделы. И здесь мы можем увидеть источники. Допустим, для контентного сайта это используется портфолио и Articles. и для интернет-магазина можно посмотреть свои источники. Здесь фиды товаров, которые подключаются точно так же через Яндекс Маркет. То есть через EML файлы для конкретных рубрик товаров. И все турбостраницы генерируются попросту через EML. И это очень удобно, потому что огромные списки товаров, турбостраниц вы можете залить сразу для интернет-магазина попросту из Яндекс-мастера. И здесь все делается на уровне ну, нормального такого, знаете, маркетинга. Вы создали фид для Яндекс.Маркета и сразу же этот фид скормили в соответствующий раздел э, турбостраницы для интернет-магазина. Если же у вас контентный блог вы зашли в турбо-страницы для контентного сайта и настроили источник на конкретные э, страницы. Вы можете делать через загрузку через API для огромных сайтов, где нужна пакетная загрузка. Либо RSS, там, если до 100 страниц на сайт, то есть вот э, или 1000 элементов при каждом обходе RSS. А это для контентных сайтов. Какое у вас количество страниц, используемых в RSS-ленте, пожалуйста, пользуйтесь. Либо получаете токен API, либо через RSS подгружаете все ну и конечно же проверяйте если у вас есть какие-то ошибки то конечно же проверяйте где у вас ошибки фида вот. слишком много картинок соответственно нужно производить отладку тех же самых фидов и дорабатывать их непосредственно уже в, либо программно либо в яндекс вебмастере вот и того что в итоге вы получаете в итоге вы получаете Отлично оптимизированный сайт для Яндекса благодаря всего лишь двум движениям мышки, мягко говоря, в Яндексе в мастере. И мы рекомендуем обязательно настраивать дизайн магазина для турбостраниц. Здесь вы можете в блоге, ссылочку на блог я, конечно же, оставлю в описании, где настраивается минимальная стоимость для заказа, для удобных продаж, как вы видите. Можно указать, конечно же, о полный дизайн турбостраниц. Все это делается непосредственно в... Настройки. Допустим, вот здесь вот мы сейчас зайдем. Настройка. И вот здесь вот мы можем посмотреть шапкой логотип. Для интернет, для, это для контентных страниц. Мы сейчас зайдем. Э, настройки здесь. И вот оно все здесь настраивается. Короткое описание. Интернет-магазин. Здесь можно выбрать цветовую гамму. Надо посмотреть, какая цветовая гамма использовалась у нас здесь. И, конечно же, мы посмотрим. Пытаемся ее скопировать туда же. Так, шапка и логотип. А у нас здесь цвета нет. Фиксировать шапку при покрутке сохраним. И давайте попробуем выбрать здесь цветовую схему. Ну, конечно же, оранжевый надо найти, допустим, как найти цвет своего формата. Допустим, мне надо найти оранжевый код цвета. Вот, допустим. Вот мы его копируем. Наш оранжевый. Возможно, это не совсем точный оранжевый, но мы его сейчас вот так вот скопируем. Цвет кнопок и ссылок. Так. И... А чего он мне не предлагает? Ага, нет. Он все нормально. То есть примеры PNG, почта, самовывоз. Цвет указан в неправильном формате. А, ну да, сори. Вот, он стал оранжевым. Цвет кнопок и ссылок. Логотип. Надо тоже изменить цвет. То есть у нас синий. Ага, это вот оно здесь меняется. Цвет кнопок цвет пейджика. Ну, уже нормально. Уже выглядит стильно. Кнопочки оранжевые, как положено. То есть мы сейчас полностью вернули, как бы сделали фирменный стиль для интернет-магазинов в турбостраницах. Турбостраницы, напоминаю, сделаны для того, чтобы на слабых устройствах в Яндексе сайты открывались без потерь качества, но при этом сохраняли свой функционал и показывали нужный контент. Сделать это можно, если вам программист создаст фид для товаров и фид для новостей. И фиды для товара, фиды для новостей позволяют настроить вам полноценный интернет-магазин, буквально, переоткрывается даже, не знаю, на консервной банке, которая имеет Android. И в этом плане действительно Яндекс идет по пути не усложнения гаджетов, а по упрощению выдачи контента в поисковой системе. Это довольно-таки ну, другой путь, как говорится, Google пытался делать через AMP, но в AMP интернет-магазина вы практически не встретите, они идут по пути мобильных приложений, Яндекс же идет по пути упрощения подачи контента пользователю, чтобы он тратил меньше трафика, чтобы ему было удобнее работать и получал весь необходимый контент. В этом плане, конечно же, это реализовано, я бы так сказал, немножко удобнее. И настраивается все достаточно просто. Подключаем фиды, настраиваем дизайн, настраиваем все страницы доставки и оплаты, Настраиваем веб-аналитику, прописываем пользовательские соглашения, прописываем доступы, если нужно, и каталог прописываем наших товаров, которые нам нужны. Просто, действительно просто. Всем рекомендую настроить, если у вас интернет-магазин и вы работаете в Яндексе, обязательно сходите настроить себе, подключить фид. Если вы это сделали, напишите в комментариях, что Николай, твое видео помогло. Я хочу увидеть действительно, кому это видео действительно поможет. И едем дальше. Второй момент, который я бы хотел, чтобы мы с вами обсудили, это новый раздел в Яндексе, который называется «Представление в поиске». Я об этом записал отдельно подкаст, который можно послушать на нашем канале, где я рассказал про этот интерфейс, и, собственно что в нем находится я не буду повторять слово в слово что я там рассказывал Вы можете послушать в общих чертах я просто скажу как получить те или иные знаки которые находятся в этом разделе представление в поиске находится в яндекс вебмастере между индексированием и разделом ссылки по умолчанию это действительно похоже на статью как я говорил в подкасте но это не статья здесь оно имеет так называемые визуальные интерфейсы и здесь можно увидеть статус подключения э, вашего сайта в представление в поиске у любого другого сайта оно может быть разным то есть если мы зайдем на любой сайт э, ну, давайте допустим на вот этот сайт зайдем э, мы увидим допустим что у него заполнены не все поля и это видно какие страницы у него не реализованы то есть если допустим зайти на любой из ресурсов можно посмотреть на каком этапе какой сайт находится в каком состоянии ну и конечно же если же вас интересует как, это, как заполняются эти поля э, я рекомендую посмотреть на примере этого сайта у которого большинство полей уже заполнено кроме парочки нескольких а, как вы видите все поля по умолчанию заполнены как я понимаю не все поля можно получить но статус как говорится сайта оптимизированного в яндексе можно увидеть по вот этому чек-листу чек-лист заключается в том что первое нужно получить тот самый колдунчик турбостраниц. А для этого нужно настроить э, как говорится, сам этот колдунчик, который позволяет настроить вывод турбостраниц, который выводит слайдер турбостраниц на мобильной версии. И, как говорится, если в выдаче есть не менее двух релевантных турбостраниц по запросу, то они выводятся вот в мобильной версии по запросу сразу. То есть можно увидеть, как это выглядит у одного сайта. То есть оно выводится сразу вот в таком формате и загружается интерфейс турбостраниц, в котором... Uh, можно полистать результаты сразу со смартфона, не переходя на сайты, а посещалочка-то вам-то засчитывается, вот. Но поэтому сделать его несложно. Подключаете Turbo, как я рассказывал, для контентных сайтов обязательно. Uh, это, касается, колдунчик, скорее всего, больше контентных сайтов, и говорят, что он уже отображается в полной версии сайта. Вот выглядит это вот так, как вы видите, вот можно посмотреть в Яндекс Блоге они это полностью прописали, то есть вот он выводится в виде нескольких сайтов в виде визуального блока. Что у нас еще новенького? Это блок организации. Здесь все очень просто, нужно проверять, если ваша компания в Яндекс Справочнике проверяете ее непосредственно заполнена она, если она есть у вас компания, так у меня к этой компании нет доступа, так что давайте какую-то любую зайдем давайте вот зайдем вот на мебель легко и смотрим что подключено, что не подключено какие сервисы подключаете тут можно там подключить рекламу но самое главное заполнять следующие поля нужно в яндекс справочнике заполнить все данные компании заполнить все что здесь вы видите ну реальность вас есть соцсети вот реально заполните все. я могу на показать на примере нашего сил quickа и вы увидите сколько всего на самом деле можно заполнить э, в справочнике вот справочники яндекса можно сколько заполнить полей только по для того чтобы вот показываться как следует то есть вы заполняете данные чем занимается компания можно написать э, все ссылки на все на ваши сайты все соцсети телефоны как пишется ваша компания на разных языках указать ее реальный адрес зайти посмотреть фотографии заполнить фотографии конечно же фотографии нужно дополнять потому что они тоже красиво отображаются в выдаче вот Публикации. Ведите публикации. Да, и честно, бывает не успеваем, публикации не ведем в Яндексе, хотя надо возвращаться к этой теме. Работайте с отзывами. Люди оставляют отзывы, на них нужно отвечать. То есть на, как говорится, на всех отзывов нужно тоже вовремя реагировать. В Яндексе у нас не самая популярная карточка, поэтому отзывов у нас там немного. Конечно же, можно загрузить прайс-лист товаров, который позволяет загрузить файл. Ну, как вы мы видим, загрузка файла времени доступна, но можно подгрузить товары непосредственно в виде отдельных карточек, в виде услуг, например, прописать конкретные услуги. Так, изменения, это раздел, который отображает само изменение и, конечно, ну, типа, что менялось в данный момент по сайту, можно увидеть, что Саппорт что-то добавлял, то есть подтверждал данные, которые мы вводили. Ну и вот, собственно, можно увидеть, что да, информация подтверждена владельцем, если все это сверифицировано и подтверждено владельцем, то есть, вами любые изменения подтверждены, то, конечно же, это потом позитивно сказывается на выдаче вас в Яндексе. Как это проверить? Вбиваем Яндекс, заходим в него и вбиваем, допустим, наше название компании. В Яндексе слишком много рекламы, что я промахиваюсь. И вот мы видим... CO Quick, правда, выводит YouTube, почему, потому что по умолчанию стоит у меня Гео Москва, а если я сейчас укажу Одессу, он, конечно же, покажет мне, нет, он все равно выводит нас в таком формате, а если вот по-русски вбить, должен быть, нет, не выводит нашу карточку, он выводит ее в таком формате, отдельно карточку по организации нам не выводит, на мобильной версии, если посмотреть, сайт выглядит вот так. Обратите внимание, у нас картинкой выводится наш логотип. По этому поводу я тоже расскажу детально дальше. Заметьте, в Яндекса кое-что изменилось в поисковой выдаче. Я ввожу название компании и он вводит дополнительные слова. Зачем это нужно? Это так называемые поисковые подсказки. Теперь поисковые подсказки страятся сразу здесь. Если вы хотите оптимизировать свой сайт, собирайте эти поисковые подсказки и учитывайте, что с мобильной выдачей пользователи реально могут кликать по этим подсказкам и сразу будет формироваться более длинный запрос. И если ваша страничка не оптимизирована под подсказки, то вы рискуете провалиться в выдаче. Но мы говорим сейчас о карточке и можно увидеть, что вот если перейти на саму карточку, так он на саму карточку не переходит а она сама на, на карте перейти запускается сама карточка и здесь можно увидеть всю информацию то есть пользователь может перейти и увидеть вот эту отметочку той самой галочки которая нужна это мы посмотрели и идем назад поэтому организация может выводиться как сбоку полноценно для сайта организации и выводится вот в выдаче то есть э, seo quick если спросить студия seo quick кстати интересно если спросить в яндексе именно в таком формате по идее он должен показать нас не канал а именно seo quick studio нет все равно показывает канал показывает наш youtube как самый популярный вы Обратите внимание, что есть разные галочки, есть галочка коронки, это выбор пользователь, И галочка огонька, популярный сайт. Есть еще так называемый э, сайт э, официальный, это подтвержденный профиль, это просто подтвержденный профиль. А, допустим, если мы возьмем правительство РФ, нет, только подтвержденный профиль показывает, почему-то раньше отображался еще специальный значок, который назывался э, официальный сайт, но сейчас показывается только подтвержденный профиль, э, все эти значки на самом деле можно посмотреть тоже в Яндекс вебмастере, они показываются в качестве сайта, показатели качества, можете посмотреть, какие значки можно получить, можно получить значок популярный сайт, выбор пользователя. а да, все верно, популярный сайт и выбор пользователя А галочку верифицирован, это если вы в карточке подтвердите всю информацию. Популярный сайт, это тот самый значок, который зависит от того, насколько пользователи активно взаимодействовали с вашим сайтом. Выбор пользователей, это если лояльный пользователь, это имеется в виду отзывы, люди часто возвращаются, люди рекомендуют ваш сайт, то есть в принципе он получается за счет ссылок и за счет естественных формируемых ссылок на ваш сайт и отзывов на всевозможных ресурсов. Https, это понятно, об этом даже говорить не стоит, ну и турбостраницы, получается, если вы настроили просто эти два раздела с турбостраницами. Это довольно-таки просто. Едем дальше. Если с карточкой все у нас понятно, то переходим к следующему разделу, так называемой новости. По поводу новостей я писал большую статью. Она называется «Продвижение, не, вот, продвижение. Продвижение в СМИ. Сейчас мы ее найдем. Так, я ее так найду, что долго не искать. Продвижение новостного сайта. Есть такая статечка, в которой я рассказывал, как добавлять сайт в Яндекс новости вы можете просто зайти по, почитать по инструкции и, конечно же, добавить сайт в Яндекс Новости. Вот. очень просто. Отправляете письмо. Хочу, хотите добавить сайт в Яндекс Новости, пишите кому надо и как говорится получаете свой результат. Точно так же стать партнером Яндекса можно перейти по этой страничке, почитать условия сотрудничества, ну и, конечно же, написать в службу поддержки и написать письмо, то есть стать партнером, подать заявку. Вот она, собственно, здесь эта заявочка и подается на этом сайте. Все просто, то есть можно делать письмо, можно делать, как говорится, через сайт. Ну и помните, что могут отклонить заявку без объяснения причин, ну почему. Поэтому не стоит спамить заявками, пишите редко, подготовьте сайт технически и только потом отправляйте заявку. Тогда вы станете партнером новостей и ваши новости будут отображаться в блоке Яндекс новостей. Следующий момент это сниппет, тот самый title и description делается просто, ваша цель правильно прописывать title и description, для этих целей у нас есть обалденная утилита, которой вам следует познакомиться, называется э, website аудит. при помощи этой утилиты можно много чего сделать, проанализировать ваш сайт, проанализировать его на title, проанализировать на description, мы сейчас выберем какой-то из проектов, которые я делал совсем недавно и посмотрим, его результаты надо было правда проект поменьше открыть давайте откроем проект на дому вот. а утилита сайта позволяет сканировать весь сайт либо проверить свой список сайт страниц которые вы скормите и она анализирует тайтлы и дескрипшены для страниц и позволяет их дорабатывать Утилита сейчас активно разрабатывается, я в нее планирую внедрить текстовый анализ, анализ поисковых запросов, сравнение контента с поисковым запросом и она будет предлагать пользователю выбрать слова, которые нужно будет прописывать непосредственно в контенте. Как вы видите, она показывает. Сейчас ключевые слова показывают тайтлы, дескрипшены, можно посмотреть все рекомендации, которые тут есть и изучить, что конкретно мешает э, продвижению сайта, какие поля, то есть какие, какие пункты однозначно мешают продвижению. То есть можно увидеть, что здесь явно э -э, нужно использовать цифры и использовать желательно эмоджи, то есть специальные символы. Очень хорошо в дескрипшены действительно работают эмоджи и точно так же хорошо выдерживать длину. В тайтлах же ситуация, да, тайт не должен быть слишком длинный, 50-60 символов, цифры должны увеличивать однозначно CTR, это известно, добавление года, добавление чего угодно, добавление там, ценника, добавление там, ну, любых пунктов, там сроков, там, там, за 24 часа, оно тоже прекрасно работает, люди видят цифры, люди любят цифры. Вот. И каждое слово с большой буквы, это действительно очень важно, это главный ключ, первые слова с большой буквы, предлоги не обязательно, именно главные слова тоже прекрасно работают, привлекают внимание, и люди это, на это ведутся, люди это видят, это все кликабельно, все нужно с этим бороться, и утилита сканирует, если есть дубли тайтлов, говорит, что есть дубли тайтлов, это функционал сейчас тоже пока в бете он внедряется, скоро будет доступен всем вам, и позволяет сканировать сайт просто в режиме онлайн бесплатно, закинули список страниц, проанализировали, получили результат. и работаете с этим. Это очень удобно. Возвращаемся к нашему веб-мастеру и, понятно, с Фавиконом. Фавикон устанавливается очень просто вы можете зайти в справку Яндекс посмотреть как ставится фавикон изучить технические требования его нужно загрузить в корень он должен быть доступен к индексации не закрыт в робот для Яндекса робот это директива а не рекомендация и вы если закроете его случайно что-то закроете случайно в роботс, вы закроете его для Яндекса напрочь Google может плюнуть и обойти для него это как говорится всего лишь рекомендации вот и конечно же проверить фавиконку выдачи можно без проблем то есть и можно даже посмотреть там, тестирование там иконок, можно там Apple Touch икон для iPhone, то есть можно посмотреть, как делается. А, ну и конечно же настраивайте, заливайте в корень, проверяете. Иконка очень важна вот по поводу знаков я вам уже говорил это как бы немножко касается и справочника но многие вещи можно получить благодаря тому что вы будете работать официальный сайт получить вы попросту ну как бы именно значок официальный сайт на самом деле он называется подтвержден данные подтверждены не совсем как бы знак официальности он переименован на самом деле он называется подтвержден владельцем это значит, что сайт подтвержден, это значит, что у сайта есть турбостраница, этот значок значит, что сайт популярен для пользователей. И, конечно же, сайт с огоньком ⁇ это сайт, который так называемый, то есть актив, активно посещается аудиторией. По поводу HTTPS, отображение выдачи выводится в виде того самого замочка перед выдачей. И это сразу можно заметить в Яндексе очень такой популярный элемент сейчас сайтов без как говорится замочка вы практически не встретите на удивление и это так оно и есть потому что сейчас https является основным протоколом защиты данных едем дальше и видим <coughs> картинки для того чтобы выводить такую красивую картинку в выдаче для этого например вот если мы можем ввести Видите, выводится везде картинка, везде. Чтобы это сделать, нужно все очень просто. Нужно просто поставить на главное изображение, микроразметку, Image Object. Image Object, специальная микроразметка, которая ставится на изображение. Помните, изображение должно быть квадратным. Учтите, у Яндекса к этому особый пунктик. Ква и либо оно его обрежет. Поэтому мы можем посмотреть, как оно выглядит. Вот оно его и обрезало. Микроразметка, image, object, мы сейчас проверим. Image. Так, нет, не так смотрим. Посмотрим код. Класс, turbo, image, turbo, image, block, source, background, image. Сравниваем и смотрим. Забавно, здесь микроразметка не установлена, но это значит только одно, что Яндекс эту микроразметку может воровать сам. Этот вопрос на самом деле мне задавали наши клиенты. И говорят, я хочу показываться, чтобы моя картинка показывалась в выдаче. И мы раньше находили то, что действительно не было четкого требования, как сделать так, чтобы вот ваша картинка отображалась в поисковой выдаче. Но решение недавно появилось в самом Яндексе. В Яндексе появилась непосредственно в справке. Ставится микроразметка Image Object на изображение. Вот поддерживаемые поля, которые нужно прописывать. Так называемый Thumbnail. Вот этот самый Thumbnail нужно четко прописывать для изображения. И таким образом и выводится этот Thumbnail на изображение, на картинке. Примеры микроразметки можно посмотреть в справке. Винни-пук залезает на дерево. Ну и едем дальше. Быстрые ссылки. Если вы хотите, чтобы быстрые ссылки выводились, вам нужно провести ряд манипуляций, связанных с оптимизацией тайтлов и дескрипшенов. Для этого вы можете изучить справку Яндекса и посмотреть, что для того, чтобы тайтл и дескрипшн у вас максимально соответствовали контенту, тайтл должен в первую очередь начинаться так же, как и H1 который соответствует этой странице эти страницы должны быть находиться в принципе в корневой папке главной страницы потому что быстрые ссылки по умолчанию чаще всего выводятся для этих целей если же вам нужны быстрые ссылки для конкретных статей то конечно тут надо прописывать правильно заголовки h2 и анкоры содержания h2 которые используются в вашей статье допустим если мы возьмем э, заработок в интернете без вложений по идее, мы должны будем найти нашу статью. А, ну, у нее быстрых ссылок здесь нет, к сожалению. А, да и в принципе. Вот, можно увидеть, вот на примере... А, это реклама. Судя, это реклама. А больше нигде не видно. У статьи не вижу быстрых ссылок. И это реклама. Ну, как мы видим, хотелось бы увидеть, но мы не видим. Мы видим только вот наш сайт, у которого есть содержание, которое соответствует четко заголовку, то есть кто может зарабатывать, вот такой принцип нужно преследовать, когда вы делаете внутренние ссылки, то есть заголовок должен быть как-то занкорен. Но Яндекс, кстати, сожалению, быстрые ссылки не видит. Вот и быстрые ссылки, которые видны, на самом деле, имеется в виду в данный момент в Яндексе, это когда вы вбиваете брендовый запрос, чаще всего это выводится только для брендовых ссылок. Это вот те самые ссылки, которые выводятся здесь по умолчанию он выводит их сам, но вы их можете отредактировать и отредактировать их, конечно же, можно прямо в яндекс вебмастере выбрать свой сайт и конечно посмотреть быстрые ссылки так. они у нас ссылки они у нас вот находятся в информации о сайте вы можете решать какие показывать какие не показывать какие скрыть Пускай он поищет еще, то есть по умолчанию он ищет. Вот можно сортировать по весу, можно сортировать по урлу. По весу это по внутренним перелинковкам, внутри всего сайта они сортируются. По урлам, понятно, они просто сортируются по алфавиту. Можно увидеть, как оно будет выводиться в выдаче. Это довольно просто. Смотрим, что еще изменилось для показа. Для товаров, понятно, я говорил, подключаем микроразметку, интернет-магазин и показываем товары. Списки товаров работают аналогично, подключаем турбо-страницы. Ну и понятно, что рейтинг телефона адрес делается все через справочник. Вроде бы все, нет, еще не все. Следующее, что появилось в Яндексе, это так называемое отслеживание трендов. Насколько ваш сайт, как говорится, находится в трендах по отношению к вашей тематике. Как на это посмотреть? заходим в Яндекс поисковые запросы, выбираем тренды, выбираем все устройства, которые нам нужно оценивать, выбираем нужную группу и конкретную подгруппу, я выбрал у себя продвижение сайтов, и вот динамика трафика в стране с сайтами выбранной тематики на основе переходов из Яндекс поиска, то есть это динамика количества переходов из поиска на ваш сайт и на группу сайтов выбранной тематики, как говорится все данные формируются по собственной статистике, поэтому тренды это то о чем можно позволить посмотреть то есть сравнение поискового трафика вашего сайта и похожих сайтов то есть вы можете понять насколько вы отстаете либо вы действительно в тренде идете вровень со всеми то есть и собственно тут показывается как рассчитываются показатели для этих цифр ну и соответственно, если заметили спад, посещаемости за последний месяц, если спад идет и по всему тренду, значит это сезонный спад. Если видите, что в тренде плато, а спад пошел у вас, значит у вас какие-то проблемы. И действительно, то есть если ваша линия, э, то есть если линия на мой сайт проседает, а линия сайта выбранной группы идет вверх, то скорее всего изменения на сайте повлияли на эти показатели. То есть э, изменение количества кликов связано с понижением позиций сайта по конкретным поисковым запросам. И что мы видим? Мы в целом видим, что я Яндексом не занимался до 9, декабря 2019 года, затем начал активно заниматься, работать с Яндексом в веб мастерах И фактически за весь год трафик по Яндексу у меня был выше, чем все сайты подобной группы. Почему? На самом деле мы активно начали вести блог, я начал активно пиарить ВКонтакте. Ну и сейчас, пока был отпуск, я немножечко затих. Ну, сейчас я вернусь и буду снова, как говорится, в тренде. И как это делается, очень просто. Нужно просто периодически следить и проверять свой сайт на предмет потенциальных ошибок. Точно так же можно проверить любой другой сайт и посмотреть, как он себя чувствует. То есть это непосредственно выглядит в разделе тренды. Ну и нужно выбирать, конечно же. Ну, тут услуги для бизнеса скорее всего ты выбираем допустим вот январь допустим 19 -го года выбираем и смотрим и смотрим действительно отличие кривых посещаемости по ресурсу и можно увидеть что в целом ниша тренда она себя привязана к выходным дням поэтому детализацию лучше делать по неделям, чтобы у вас не лихорадило от этих лесенок и можно смотреть что допустим в те дни когда вот ваш сайт проседал да условно говоря была причина то есть нужно искать причины что происходило в эти периоды когда сайт был в просадке и когда он был в трендах то есть и работать с этим то есть почему была просадка почему сейчас провал почему сейчас застой эту всю информацию можно смотреть то есть, если у вас проблемы, вы ищете проблемы, все у вас косяки или не в SEO, это можно зайти, посмотреть тренды, и будет видно, где все у вас пошла просадка, а где просадка была связана с тем, что ниша в данный момент вся целиком проседает. Это действительно удобный отчет, про который даже в Гугле не очень удобно совмещать данные. Яндекс в этом плане чуть-чуть впереди. Также из недавних новостей хочу сказать, что Яндекс отказался от раздела товары и цены. В угоду! турбо-страницам для интернет-магазинов раньше товары и цены можно было добавить в яндекс в мастере год назад я всем клиентам это настраивал и делал это дело буквально в пару кликов и требовало всего лишь подключения яндекс маркет фида яндекс переосмыслил это и теперь функция товара и цены как говорится теперь недоступна если перейти в представление в поиске теперь уже рассказывается что товары и цены это не работает то есть не будут показываться на поиске то есть и если вы хотите найти о я хочу чтобы цена отображалась там типа как раньше как это сделать а почему я не могу это сделать уже нельзя яндекс вебмастер заблокировал эту возможность ну в принципе мы в подкастах Яндекс также расскажем вам про кладбище сервисов Яндекса они много чего закрывают и много чего нового открывают из недавних изменений которые появились в Яндексе это ускорение обхода сайта по счетчикам Яндекс Метрики. например вы понимаете что пользователи посещают ваши сайты а индексация идет его и обновление контента идет его нерегулярно вы можете подключить обход под счетчиком это делается в разделе индексирование обход под счетчиком подключайте счетчик и смотрите примеры страниц, как обходит счетчик Яндекс Метрики, и как вот он прошелся, за, допустим, за последнее время. То есть можно посмотреть, какие страницы, в каком формате счетчик обошел. И это, которые помогли попасть в результаты поиска. То есть если есть не публичные, вы сразу можете проверить их и закрыть. Это очень удобно, потому что вы можете сами походить по этим страницам и если увидите, что они попадают в индекс, сразу же их проверить и закрыть их вручную, установив соответствующий тех. В этом плане, конечно, это реализовано. Очень удобно. Также изменился и отчет по ссылкам в Яндексе. Он стал более наглядным и позволяет посмотреть множество важных данных. Например, на нашем сайте можно посмотреть, какую долю ссылок, допустим, не имеют x показателя качества сайта индекса. Либо имеют низкий показатель x, какое количество доменов. И, соответственно, можно посмотреть, какие ссылки имеют гораздо больший вес и больший x. Делается это при выборе соответствующей диаграммки. TLD это окончание домена. Сколько ссылок с доменом RU, сколько ссылок с доменом FM, сколько ссылок с доменом COM, сколько ссылок с доменом UA и так называемые NET и другие что удобнее смотреть теперь появилась кнопочка группировать по сайтам и позволяет посмотреть ссылки которые а, ведут на ваш сайт также можно вывести только неработающие и таким образом можно увидеть неработающие ссылки которые ввели на конкретной странице вашего сайта и зачем это нужно чтобы сделать конечно же редиректы и если перейти допустим на эту страничку она должна вот сейчас выдать нам битую ссылку и эти ссылки конечно же нужно скачать и проанализировать и э, передать Контекст-менеджеру для того, то есть контент-менеджер для того, чтобы он исправил эти ссылки и на сбитых на редирект на соответствующие страницы. Поэтому здесь на что мы хотели бы обратить внимание, много чего удобно смотреть в Яндексе для того, чтобы проверять, насколько хорошие ссылки на вас ведут. Вы можете проверить, изучить их сразу по нужным показателям и работать с ними непосредственно. Например, если у нас нужно группировать по сайтам, можно например, посмотреть, с какого домена, какое количество ссылок на нас идет, и можно сразу же посмотреть, какие куда ведут. Например, вот с Netology 8 ссылок можно посмотреть, на какие страницы ведут, с, с каких сайтов на нас делали ссылки. Очень удобно, можно сразу смотреть хорошие ссылки, плохие ссылки, можно сортировать их по иксу и решать, хороший это сайт или плохой сайт и что с ним нужно делать. В целом это часть 2 нашего продвижения в Яндексе, если вам понравилось подписывайтесь на наш канал, не забывайте нажать колокольчик и следите за выходом всех новых видео, также я готов обсудить в комментариях еще какие-то фичи, которые вы заметили, что изменились в Яндексе, возможно там с поисковой выдачей мы обсудим в следующем ролике и не забывайте слушать меня и Алену на подкастах и до новых встреч.